Всем привет! Меня зовут Макс Риск. Сегодня расскажу вам, можно ли заработать на трейдинге. В принципе, если вы новичок в этом, то ничего не сделайте. будьте много проигрывать. И поэтому нужно хотя бы хоть что-то, но ну, и узнать про трейдинг, а потом уже влаживаться. Сейчас я без Лиска, поэтому мне очень сложно трейдинг, чтобы трейдиться, нужно экспериментировать, много раз влаживаться в ту валюту, и вы трейдите именно какую валюту и что вы трейдите, тоже очень важно, есть трейдинг доллара, да, есть такой вроде бы, и в телефоне, смотрю, да, есть такой трейдинг, также есть трейдинг компании вроде бы, или это акция биржа, биржа, другая акция, похожая на это тоже в что кто знает напишите в комментариях если хотите трейдиться то вам нужно экспериментировать для того чтобы трейдиться хотя бы нужно тысячами долларов и 100 долларов там у вас получается 10 ставок в трейдинге и вы сможете, если это повезло то трейдинг можно еще повести, поэтому еще вложимся 120 долларов если вы заработали 105 долларов так, возможно, вы отобьете. Также, может быть, он упадет. Ну трейдинг еще есть за время, еще есть без времени. Если говорить о трейдинг времени, то вам нужно внимательно следить, как доллар падает в 10 лет назад, 20 лет назад. И также трейдинг, какая-то валюта, акция, что падает вот так вот например сейчас 2021 год эм, например доллар был кризис вроде 2009-2007 вот Это прошло потом вложилось через короткое время Немножко покупать потом как-то вырастет у вот трейдинга сложно вложиваться я рекомендую экспериментировать я в Почти аж не умею это делать, и я не рекомендую делать. Но если вы стоительно хотите, то попробуйте. вас можно есть попыток сделать. Вот. А если вы уже не хотите, то рекомендую на криптовалюту. Там легче. Вот криптовалюта это легче, честно. Акции легче, чем трейдиться. Так-так-так-так-так-так-так там нужно кликать и успеть успеть выиграл или проиграл на одну минуту Потом ставил ставку 5 минут он вырастет или 5 минут он проиграет также это рассказываю что такое трейдинг тоже все про трейдинг давайте может все расскажу вот лучше конечно же акции криптовалюта но лучше я пока что считаю это акции криптовалюта это падает сейчас падает поэтому еще раз не рекомендую криптовалюту наверно вот акция рекомендую пока есть акция топ-1 второй занимает криптовалюта третий занимает э, трейдинг сам да вот ну, вроде бы все сам время ставка 10 попыток Можете создать другой аккаунт, реферальная ссылка, дополнительно, если вы будете ставить сообщество в ВК, говорить, вот смотрите, трей здесь так вот. Вот моя ссылка, то типа реферально не переходит, там тоже получаете, если есть на сайте таком. Зарегистрируйтесь на много сайтов, если у вас тысяча долларов, то нужно сначала узнать, какой именно сайт подойдет, потом проводить попыток там. Если получится все, то там побыть, если не получится, давайте так, если получится все, вы доставляете там и потом дрейтесь. Вот, и есть другие сайты, тоже можно вложить там хотя бы 200 долларов на хотя бы на две попытки, ну три, на три можно сразу приезжать хотя бы две, чтобы купиться, если вы у вас немного денег Нет, ну, не должно у вас быть деньги на этом нельзя заработать легкие деньги это очень рискованно если у вас есть бюджет запас вот такой вот запас если у вас его нету то не рекомендую рекомендую на акции если у вас нету почему именно акции так потому что на год на два года на пять лет она растет она падает например теста вот, сейчас она выросла. Сейчас покупать ее нет. Вот, когда упадет, купите, например, 5 лет назад, 5 лет вперед. 2026 покупаете. Потом еще 5 лет проходит, вам уже, например, вам 10, потом уже 20. Наверное, я переборщил, да. Ну смотрите. Ну, ли вам 20, потом 30. И Вложите 10 тысяч долларов в нее. В принципе, можно 10 тысяч, 100 тысяч. Думаю, до миллиона или полмиллиона ведь много, наверное, нельзя в компании но это компания, это лучше Нет, криптовалюта вложить можно больше поэтому если у вас много денег, очень-очень-очень то криптовалюта, если у вас средний, то акции если у вас низкий, то не рекомендую трейдиться. это крайний случай для обидных, но если вы не научились то учитесь как-то в этом, ищите-ищите-ищите информацию в интернете как они трейдятся, трейдинг, трейд, трейдинг это сложная вещь я не, не выиграл так часто были такие случаи, но я много не играл если у вас есть зависимость то трейдится вам запрещено это очень опасно вот, биткоин ой, сейчас хожу за биткоин Фирьум. просто делал ролик поэтому вспомню про этот э, видео и я вам тщательно рекомендую на биткоины акции вот и все вот я сейчас э только дело в том что да если вы страны россии то да у вас есть акции если вы страны например европа как ближе к украине она центры говорят некоторые вот есть еще центр две страны, давайте поговорим про украину вот у них есть сайт это ставка на футбол там тоже тяжело, я уже разбирал про эту тему Разбирайтесь, тоже можно победить Ну и проиграть тоже Это не акция, а очень обидно, да Вот, а если вы с Украины, то вам тяжелее деда акцию покупать Я еще не нашел способа, но я найду, обещаю Поэтому подписывайтесь на канал и я найду способ для украинцев тоже У нас тоже Украина смотрит 30% вроде 40, Россия, 30, 30, остальных и иностранцев язычные там тоже лидируют где-то 9 процентов и так дальше как-то через переводчик переводится вам хоть там все быстро показывается все правильно вызвано названо все слова хотя бы все слова что было понятно вот там. акция в украине вот этот тяжелый вопрос и кто знает напишите в комментариях найду какой-то ролик возможно и разберу эту тему с вами тоже или же в поисках или как-то его найти кто-то мне скажет из вас а то как-то мне узнать ее ведь много у нас подписчиков с украины и часто мне пишут именно они поэтому я им хотел тоже бы помочь так потом эту тему разберем а есть криптовалюта теперь так, криптовалюта записывал ролик, что вот вот, да, записывал, я не буду говорить, поэтому точно поэтому посмотрите ее. Там может быть она вырастет, это криптовалюта. Одна 10 этих вот. Вот. Например, у вас 1000 долларов. вы там трейдинг, да, 1000 долларов. Вы можете попробовать 10 трейдингов. Или я не то сказал. Там же, там же нужно один раз трейдиться. Или можно несколько. То и то, и то можно рекомендую несколько что попробовать быстро получить опыт дальше криптовалюта тоже рекомендую 10 криптовалют и будет прикольно 10 криптовалют купить я не то 1 2 3 4 до 10 это считаю 7 8 9 10 и акции прикольно но акции может быть 8 но 10 там много но если есть шанс покупки рекомендую если хотите много, то криптовалюты купите, чем акции, ведь акции, эта компания, большинства падают, поэтому вы можете быть в минусе, если вы на количество работаете и хотите работать, то криптовалюта, если вы хотите один раз трейдинг опасным, ведь, ну, попробуйте тоже, кстати, если один раз, то, если у вас много денег, то вы можете, тысяча, 100 долларов выиграть, ведь, Большая сумма может быть большой выигрыш. Маленькая сумма, маленький выигрыш. Вот такой может быть. И 50, на 50 ставка, так и все такое вот. Вот. Поговорим по этой теме сейчас. Ну, если на попытку пробовать. Если есть, то криптовалюта. Акция тоже можно если вы фанат данной компании если вы не фанат в ничего про это не знаете то вам будет очень тяжело доверить свои деньги этой компании чтобы она выросла свои продукты там например у них там теста, например машина у них там если эту крутую машину там заработают то сразу компания теста увеличится и некоторые люди заработают на этом то вложил в эту компанию только я тоже не понимаю как они это делают ну, скорее всего, ведь откуда у человека миллиард долларов? Вот Кто-то в эту компанию влаживает, зарабатывает он некий процент маленький, ну хоть что-то, да? согласитесь, и ничего так не делают, поэтому это классная идея. А он получает из-за ваших доходов, забирает их наверное, или так банк выделяет, как-то банк это оставляет, банк это выделяет, делает деньги, электронный всяко такое вот так а теперь про акции одну по голову. акции три акции 3 акции это еще под вопросом но есть фанат я сказал пойти вот. если не фанат то, то лучше лучше 3 5 6 а то одна это будет опасно вы вниз звоните компания вниз может пойти вот криптовалютам сказал ну все вроде всем эти просмотрел сам макс риск подробно все рассказал рассказал Напишите что-то я еще не сказал до скажу в следующем видео пока